Когда я в первый раз увидел Argus на 40 Вт, я и подумать не мог, что этот девайс сможет смело конкурировать со всеми современными флагманами. В этом ролике я расскажу про все плюсы и минусы девайса под названием Argus 40 Вт Kit и помогу вам определиться с выбором, стоит его приобретать или нет. Когда вы некоторое время увлекаетесь вейпингом и впервые видите Argus, то первое, что появляется в вашей голове, это... Это что, новая ЕГИС? Дизайнеры из ВУПУ очень постарались для того, чтобы выпустить устройство, которое с первого взгляда будет цеплять на себе внимание всех пользователей. Шикарный металлический корпус, который огранен металлической рамкой Которая в свою очередь крепит кожаную или карбоновую вставку В руках девайс ощущается невероятно Приятная тяжесть, компактные габариты и крутые формы приносят лишь одно удовольствие Следующим плюсом, конечно же, идет аккумулятор. Он встроен и обладает довольно внушительным объемом в 1500 мАч. Это как бы круто, но сразу же всплывает минус Во-первых, вы не сможете в любой момент заменить аккумулятор Но во-вторых, в будущем аккумулятор придет в негодность и вам придется выбросить устройство Но скажу вам сразу, этот девайс смело проживет 2, а то и 3 года И его всегда можно зарядить при помощи пауэрбанка Кстати, от 0 до 100% он заряжается примерно за 1 час Следующим плюсом, конечно же, идет функционал. Здесь все очень просто. Есть два режима. Первый – обычный вариват, в котором вы настраиваете мощность от 5 до 40 Вт. Второй же – умный вариват. то есть, когда вы ставите картридж на устройство, оно понимает его сопротивление и самостоятельно выставляет нужную мощность. Вы можете смело сказать, что данный функционал ни в коем случае нельзя заносить в плюсы. Но сейчас я попробую изменить ваше мнение. На сегодняшний день 95% пользователей используют лишь вариват и умный вариват. Так что Argus не напичкан функциями, в которых можно с легкостью запутаться. Следующим плюсом, конечно же, идут его картриджи и испарители. В комплекте вас встретит сразу же два абсолютно разных картриджа. Первый картридж рассчитан на более тугую сигаретную затяжку. Его объем составляет аж 2 мл. Второй же гораздо крупнее и рассчитан на огромные облака пара. Его объем составляет 4,5 мл. Такого комплекта вы не увидите в 99% современных устройств. Теперь поговорим про испарители и их комплекте H2. Первый с сопротивлением на 1,2 Ом, рассчитанный на мощность от 10 до 15 Вт. Второй испаритель на 0,3 Ом, который рассчитан на мощность от 30 до 40 Вт. Так что вы всегда можете парить на одном картридже какую-нибудь крепкую табачку, а на втором гиперсочную жидкость с обычным никотином. В конце ролика могу сказать, что это очень приятный девайс, как внешне, так и по функционалу. У него классные картриджи, которые обладают прекрасным вкусом и отличной передачей никотина. В общем, если вы искали себе компактный девайс, то обязательно приглядитесь к Аргусу. А с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.